Вот, смотрите, такая самочка поймалась. У нее немножко борода белая. Вот. Голова вот такая. Ну, вообще, посмотрите, какая она маленькая. Это вообще таких маленьких самочек я вообще никогда не видел. Прям вообще маленькая. Может быть, чуть больше чижа маленькая самка усы белые голова вот не черная вот такая вот поймала самочка он яблок поймался зяблики здесь как у нас синица везде сейчас его лук да вот выпутал зяблика, смотрите какой красавец, отличный зяблик, зяблик, зеленушка, вот такая зеленушка поймалась, Вот зяблика выпутал, вот такой. Ты еще кто поймался, куда без них. Для начинающих хорошо на них тренироваться, выпутывать. Вот такая синица. Вот смотрите, сколько вот лазаревка зеленая, большая синица, еще лазаревка, еще одна лазаревка, еще лазаревка одна. И вот зеленушка еще. Сейчас их всех выпутывать надо. С лазаревками вообще тяжело. Все, зеленушку выпутал. Все, лазаревку выпутал. Вот так вот я половил птиц в декабре, птиц всех я отпустил, ну а я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео, всем пока.